Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Милкон. меня зовут Никита, и мы продолжаем играть э -э, в Кену. Кен в Спиритс, смотри, что увидел, смотри, что увидел, тут появились какие-то порталы. Вот один как раз близко, давай я предлагаю к нему сгонять и, и глянуть, что это такое, зачем это и почему оно... Ага, куда это нас телепортирует, или это с помощью маски сейчас снять можно. Так и. Какой-то символ. Непонятно. Наверное. Куда ты, куда. -то, вот этот Леныш постоянно куда-то улетает. Вот куда он сейчас улетал, я не понял. А, вот опять. Смотри, нет его на плече. Теперь появился снова. Не знаю, куда уходит, зачем это и почему. Так. А, сегодня мы все делаем быстро, по красоте. Никто нам никакие сообщения не пишет, блин. <свят> Поставил в PlayStation и этот какого. А, Сетевую и этот какого. Статус вне сети, короче. Не будет сегодня никто не писать, не будет никто дом домогаться. А то, -то из изволили они шутки свои шутить. Шутники, блин. Смотрите, роза хорошая у них такой, вы посмотрите. А чё так холодно-то? На улице холодно, в игре холодно. Ой, все в тумане, ничего не видно, нифига. Так, ну допустим, написано идите, помогите Тосе. Но я думаю, это не будет так просто. Нам же не дадут так просто помочь Тосе, Тоси. который Тоши, на самом деле, Тошиба. Ну да, соберите или не соберите. Так, подожди. Ты хочешь сказать, что прямо вот так сразу с слету будет, тоси? То ошиба. То, то, то, то, то, да нет, да не может быть все так просто. Сейчас вот опять три реликвии, туда-сюда. Это просто с ним драться, и цветы здесь заранее как бы подготовлены. Да? А что все ныкаемся? О, какая ты грозная, кинг. Так, вот он с. Он освободил какого-то кракена? Что это было? Кетка испугался. Ой, так мало. Ты, ты далеко зашла, проводница духов. Тошиба. Но что ты на самом деле ищешь? А ты что такой силен-то, а, дядька? Что ты прячешь? Для чего ты здесь? А ты че такой сильный? Я не понял, я двоих этих супер-классных боссов победил. Я ощущаю твое истинное намерение. Ты делаешь вид, что заботишься об этих духах. Но на деле ты служишь только своим интересам. От меня тебе свою слабость не скрыть. Ты офигел что ли все гейм овер он сломал кулон он вообще прихерел пришел то посох отобрал кулон сломал что скажи силы лишил будем сейчас какой-нибудь бамбуковой веткой драться так мультики я не понял почему он нам предъявляет мы же пришли ему помочь в чем проблема Он нас убил мы стали духом На тебе вот так, с порогу сразу это. Папа, папа, папа, ты где? О, Кенка молодая. Ты не можешь здесь оставаться. Папа, я хочу домой. Оп, молодая Кена. Мой папа пропал. Поможешь мне его найти? Не тревожься. Мы можем поискать его вместе. Это его посох. Он не сможет попасть без него домой. Можешь понести его за меня? Немножко не вдупляю, пока что. Короче, посох позволяет ходить между мирами. Допустим. Давай зодю сзади. Не торопись. Ты прошла долгий путь. Переход в иной мир — нелегкое дело. У Тоси особый дух. Особенный дух. Гораздо сильнее остальных. Он сумел вытолкнуть меня из своих воспоминаний. У Тоси необузданная сила, но не она причиной твоей... Но, бляха... Ну, не она, короче, является причиной неудачи. Оскверненный, Оскверненные духи черпают мощь из противоречий. Каких противоречий? Отец рассказывал мне о священном горном храме и его связи с владениями духов. Когда я, решилась, от, а, отца, когда я лишилась отца, я отправилась на поиски храма в надежде, что, что смогу еще лучше помогать духам. Я всегда знала, что он умер, но мне казалось, что если я сумею помочь многим духам обрести покой, он увидит меня и будет гордиться мной. До тебя сюда приходили и другие проводники духов, и все они потерпели неудачу. Твой отец городился бы тобой. Тобой, какой ты стала. А может это наш батя? А? Как тебе такое? Внезапно. Или, может, Тошиба, это наш батя? А если батя, это Тара? это вообще. Значит, просто в каждой фанасках теории есть такая вот прям супер-пупер, безумная теория, которая никогда не сбудется, но звучит она, типа, это как бы круто. Но не то, что вот эта теория звучала круто, не докапывайся. Как бы. Как бы теперь нам надо идти открывать эти порталы, да? То есть и не смог примириться с судьбой уготованной нашей деревни. Он уничтожил священное существо и разорвал природный цикл наших земель. Похоже, Тоши спрятал свои реликвии во владениях духов. Тебе нужно перебраться на ту сторону, чтобы их отыскать. Ищи порталы в деревне. Рывком проходи сквозь них, за ними находится их владение. Ну, владение духов. Ага. Ага. Пересечение. L1, нажмите R1, чтобы совершить рывок. А я так могу всегда? Я в полете могу делать? Нет, в полете не могу. Ага, допустим. Теперь понятно, для чего нужны порталы. Ладно. Я в иной мир попал? Тропа мастера масок. Или масок. Слушай, пришел сработки, устал вообще А вот мне заставляете Такие эти сразу -та Такие как бы это как хитрость сплетения сюжета Пытаетесь мне впихнуть, чтобы я тут разбирался Опа, проклятый сундук Что делать надо? Давай просто глянем Пять врагов, победи всех врагов Не получив ни одного удара Это а Предложение интересное, конечно где еще враги? Это кто? А что с ним делать? А что с тобой делать-то? А кто такой? Это какая-то. Это какая-то подъебка. А что с ним делать-то? Не понял А может не он надо рывком ферачить? Кстати, а почему нет? Он же фиолетовым светится Ну-ка, ну-ка, ну-ка Давай ты меня тут не это Развести меня пытаются Тихо-тихо, вот в этого Ой-ой, не успел да не, не, не подходи. Так, а вот это появляется, я в него сразу даю молот. Ой, не сломал, прикинь. Так, подожди, как как как щит использовать? А... О, подожди, молодые, все? Да это был изичный сундук просто надо было понять а что говорю с работы пришел устал вообще готовить неохота прям вообще капец решил лапши лапшички бахнуть но не вот этой, знаешь просто взял кинул кипяток нет нормально берешь такую, бля, сейчас научу тебя берешь лучок берешь помидорчик там обжариваешь его на сковородочке берешь вот лапшичку чуть-чуть запарила немного ну, немножечко чтобы как бы это какое-то чуть-чуть размягчилась Чё, и куда? Берешь такое её на сковородочку, бульончик переливаешь со специями, если при... особенно если специи вкусные, в лапшичке вообще просто бомбецкий. Бульончик переливаешь куда-то себе, там оставляешь где-то в посудине, которую которой заваривал. Опять ты собака. Берешь какой-нибудь соус, я обычно это какой-то, терьяки беру, ну можно каким-нибудь соевым или какой, ну какой бы тебе нравится. Так, спокойно. Ща-ща-ща. Мы... Я попутаю тебе и рецепт, расскажу. и этих мы раскатаем. Нечестно! <свист> <свист> сделал? А почему мне хп нету? Он с одного удара меня убил. Не понял. Просто, блин, я по краю ходил. Поэтому было не это. Некомфортно. лови. Лови. На бомб. кидается а после так подожди а чё а такая-то магия он меня он лишает меня жизни <ррреклама> стреляй так а как я буду с ним драться если он такую фигню делает не не не не не, не на Пошел в жопу, пошел в жопу, пошел в жопу. Ой, я нашел сейф зону. Так вот этих бы еще не было беременно. Не, не, нормально. Так, теперь. Ой, все! Все. Домой. Лови. Ой, блин, только у меня самого проблема здесь. Берешь лапшичку, обжариваешь ее, это хорошенько. Ну так прям. Прям здоровски. И все, яичко добавляешь под яичко добавляешь все это прижариваешь и получается просто бомбецки не не не не не не не не пошел в жопу я надеюсь ты не лечишь то потому что это было бы вообще читы поэтому вот так нормально так мне вообще комфортно с тобой драться вообще а ты зачем так близко к памяти еще слышно еще ни одной аптечки нет как как он эту штуку сюда засунул? Я предлагаю рискнуть и вот сделать так. Еще. Все. Небольшая хитрость иис. Ой, куда ты бежишь-то? Еще. Ой, бляха, откуда ты взялся? Да что такое? Сколько можно-то? Да уйди ты мешаешь! Ага, смотри в кустах сидит. Ага, еще и этот, да, дядя здесь взял -то. Блин, а, как же.. Как же, как же, как же неудобно с вами драться. Подожди, подожди, подожди. Вот того. Да что ж, не попал. Да ну не убегай. Лови. Так, а ты. Словил так. И того попутно, да? Ладно, не добил. Так, этого в глаз, в глаз, в глаз, в глаз. В глаз, потом вот так вот. Потом еще раз вот так вот. И потом вот так вот. Ясно, понял. Слишком дерзко поступил, я согласен. Лови. Все. Значит, на чем остановились? На лапшичке, да? Ну и все, я тебе всю сказал, весь рецепт. Так и вкуснее и полезнее, и прикольнее. Как бы, а времени затрачивать, за, затрачивать. Ну, потратишь ты и не, не намного больше времени на это все. Куда-то, слышь, прошел. Что-то нашел? Не, ну я прошел, значит, я что-то нашел. Правильно? И что я нашел? Ладно. А что я нашел-то? Ну вот туда в дырку. Подожди, а может вот так? А может быть. А По-моему, я попал туда, куда не, не надо попадать. <с> подожди, а что я тогда нашел? Бред какой-то. Я ж не просто так туда попал. Ладно, подожди, а здесь что? Здесь просто обходной, обходная дорога. Это понятно. Мне непонятно другое. Почему вот сюда я зашел? Смотри. Поднялся наверх. Догадался, вот тут развернуться, прыгнуть вот так. А, понятно. Это я за тупанку. Ну, впрочем, ничего нового. Так, и что дальше? И что дальше? Дальше сюда. Интересно иногда. Ну, вот просто, если тупо идти по сюжету, не так интересно. Все-таки в какие-то нычки залезть. Ага, почта духов. Почта духов, которые я не знаю, как пользоваться. Я почему мне не подсказал? Кстати, там магазин надо. Магазин новые шапки, а то он несколько лысых ребят вижу. Непорядок. Стой. вот же. Что, не даешь денег? Ну ладно. Ой, спускаться так долго. А вот так можно по сокращенке? По сокращенке быстренько вот так, оп. Отлично, отлично, сократил Так, это что? Это что? Это куда-то нести Куда? Ну, наверное, по всей видимости, куда-то сюда Ну, в смысле, вон туда вот Сюда Вот, вот сюда вы идете? О, ребята, как же вы долго Ну, вот, да, все вот сюда надо Давай Кстати, во время боя, по-моему, здесь, да? Капля вылетала вот здесь или это в прошлом бою что-то путаю? По-моему в этом бою капля вылетала типа подраться. Неудобно их использовать внезапно, а я могу туда спрыгнуть. А я где окажусь? Ага. А зачем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Любовь Тоси здесь, к сожалению Тоси здесь. Страх, тоси здесь. Какой кошмар. Как же неудобно бегать будет. Ладно. Я не знаю, сколько мы за серию успеем хотя бы одну собрать. Ну я надеюсь. В идеале, конечно, два собрать чего-либо. Но, как вы поняли, это Нет, не так легко сделать за одну серию. Про спидрунить не получится, я ж тебе не, спи... не спидрунер. Это спидрунеры опять-таки говорю про спидрунеров, не помню, по-моему, в сериях про крэша я говорил то, что спидрунеры это вообще просто сверхлюди, э -э, новая раса людей, которые просто я не знаю, откуда у них столько свободного времени, я вообще не могу, вот-вот чего не знаю, того не знаю. Добрый день. Да, ну что, разговор окончен. Ну ладно. И был коротко наш разговор с вами. Да, бежит, бежит, бежит. Раз, бежит, два. Лови. Ну, ребят, это не серьезно. Прошлый бой выглядел... Это кто? А, это обычный. Это, это вот так, который достает. Меня бесит доставать на ладно очищено неплохо в принципе справляемся в целом мы довольно таки хорошо воу воу воу, воу. хотел только сказать тут надо идеально управлять прыжком а ага. видимо это не про меня как ты понял А можно вот так делать Можно. хорош. может можно было так сразу сделать так, а вот самое интересное, вот это с бомбами, да, у нас? Ага, я туда не знаю, как попасть. Да я иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду иду сюда, пришел уже, вот видишь. А теперь иду сюда. И теперь я оказался где? Ничего не понял. Ааа... Подожди. Куда они сейчас пролетят? Ага, все ясно. Все ясно. Они по одному отлетают. В принципе, времени достаточно. безопаснее было просто бы это как его стрельнуть с места но ты что какая безопасность может быть нужно же острыми ощущениями подкреплять процесс игры опять этот дядька да да да да да да да да да спасибо лови а подожди, этой фигню тоже можно ранить? Да, можно подключиться. Ой-ой-ой, здравствуйте. Я сейчас всех задену. Нет, только двух. Ну. Ага, и чё? И чё вы предлагаете? На. Да ну нифига у вас здесь. Это то ещё дать. Ага. ой ой ой у меня, у меня, меня палец дрогнул. Ты что? Вот самое, да, на мышке-то целишься, это удобнее в сто раз, конечно. Я как бы не спорю, что на мышке удобнее играть в такие игры, где надо целиться во что-либо. Наверное, это была мастерская задюра. А вот эти инструменты похожи на те, что он носил. Ой, здравствуйте! Какая встреча! Чья это маска? Маска-дезадюра? Просто маска. Ладно. А, я нашел этот? А, это воспоминание. Ну здесь Тоси получился маску. Маски, которые я создаю, создаю, помогают только духам, которые нас покидают. Твой долг передать тем, а, перед теми, кто остается здесь. Боюсь, что ноша вождя деревни со временем становится все тяжелее. Это воспоминания, это не это. 415, 415 очков! Куда бы вас потратить, а? Ну отражающие ты не так часто. Вот это э, тоже такое себе. Можете использовать бомбу? Ну, вот это, в принципе, в целом неплохая способность. Я предлагаю ее взять. Ну, кстати, можно было бы и вторую бомбу приобрести за 200. Ну, давай, это следующая будет. А тут что у нас? А, отражение. Ну, все тленные действия мы приобрели в целом. Так что можно не переживать за нашу суперсилу, но... Ого. Ага. Ого. Это неплохо. Вот сейчас бы вторая бомба пригодилась. Так, тогда кидаю вот так. Все отлично. Ну, это не сложно. Это вот так. Это вот. тыга меня кол колдырит. Прям сильно резко бросает меня. Вдруг, я не знаю, у меня голова закружится. Что делать будем? Вот прям здесь, прикинь. Вот прям во время записи, как потеряю сознание. И что И что делать будем? Обрезать нет, будешь, будешь сидеть, смотреть, как я тут лежу, отдыхаю, чилю на креслице, на стуле. Здрасте. И что, и куда ты мне предлагаешь? Ну вот эту, допустим, сюда. Есть? Туда. Да, да вот сюда. Сейчас отнесут, а вот то туда, а это туда, и Что? А в чем проблема? -а, -а, а вот в чем проблема. Ты вызываешь этих маленьких паскудников, да, ладно. Но они давно перестали быть для меня угрозой. У меня жизни хоть это, хоть попой жуй. Так, давай, я, я готов. Я готов. Я заранее подготовился. <гас> Нет, тут надо бомбу вот туда просто кинуть. Она как раз взорвется сейчас. Давай. Ладно. Так. Так. Блин, я бы. Вы... Ммм, надо попробовать нашу новую способность. Я нету, конечно, имею в виду, но. надо было, пока они махаются. Пока я махаюсь с этими, блин. Забываю. Я пытаюсь стрельнуть в объект, который куда надо понести. Это всего лишь надо нажать квадрат. Так, ребята, как там? Лови. Ты бегай, пожалуйста, ровно. Ой, как классно. Ой, неплохо. Если это на больших врагах можно использовать, вообще будет замечательно. И что, я все сделал. Я расставил. Я неправильно расставил. Подожди, на них что-то нарисовано. А, маска с тремя глазами или с четырьмя Разные, что ли, маски здесь? Блин, что, в натуре разные? Блин, реально, что ли? Так, подожди, тут какая у нас? Тут сова, это туда. Да? Так, подожди. Неси пока сюда. Вот эту штуку берем. Опусти объект. Вот эту штуку берем, это по-любому вот сюда. Я даже не заметил, что на них разные объекты нарисованы. Так, ну вот тут сова. Тут стоит сова. С треугольным лицом. Тут два глаза и просто треугольник. Подожди. Тут что? Нет, вот это надо вот туда поставить. Видишь, он правильно говорит. А -а -а, несем сюда. Ой, короче, бросай. А, вот это хватай. Неси вон туда. Ну, все понятно. Теперь это все понятно. Надо было просто присмотреться. Ну, блин, я думал, я все правильно делаю. Противник, ну, типа, после каждого, это противник выходит. А тут-то что нифига неправильно. Поставил. Красавчик. Так, теперь сюда, пацаны. Так, а зачем тут хп-шек так много? Подожди. Ой, как ярко. И ч это? Что это? Что это за маска такая странная? Да кто-то сейчас придет большой и сильный. Смотри, сейчас выйдет. Так. Смотри, идет бестелесная маска. А шаги-то чувствуются тяжелые, массивные. Агрессию ощущаю. Кто? А нифига себе! Духовный боец! Мастер масок! Да! Ага. О, -о, -о, О, Такой внезапный дядя! Слушай! Что, что, что за шаманский фокус? Что, что ты делаешь? Ты меня пугаешь! Что он делает? Я сам призвал их. Призвал и к кому Да ну, блин, хорош. Подожди, лечусь. Где он? Вот этих пить. Вот этих пушатать. Хе-хе-хе. ага Да иди сюда. Да ну нет. Как же в тебя попасть? Где он? Да где? Ага, понял. Да я не понимаю, откуда ты выходишь? Ладно, зараза. Ладно. Будь по-твоему. Не совсем понимаю, как с ним бороться. Что за проблемы у нас с боссами начались? Так где? Ага, сейчас. Что с звуком, а? Перебивается так. Вы даже что ж такое? Куда собрался? Да ну ты! колдуются. На, на еще. Да нет, это атаки надо... Что это? А, я понял Нет, подожди, не понял Я не понял, что делать надо Так, где он? и чё? ага ой ой, -ой попа. да я даже встать не успел ага да ты хорош кидаться да ты блин да хорош блин что с ним делать то? о блин а время то уже много ты что, дяденька? Нехорошо так поступать. Угу. Так я не понял, что делать, когда он, получается, в этот портал уходит. Ага, понял. Так, где он? А да вот не считай... Вот как? Получается атакует меня когда я Да что такое Подлечись Блин Бомба не восстановилась Ай, не успел. Да что ж такое-то? Сосредоточенности максимум. Плохо. Не понимаю. Жизни нет. Делать. Да что ж такое, подожди, надо что-то как по-другому делать. А, вот, блин, нет было бомба. Не перевелась. Бля, хочу делать с этой фигней. А! Все теперь понятно. Но это все равно нифига не легко. Где он? Где он? А, не успел. Не, ладно, проблематичный босс на самом деле. где где не вижу. Я понял, тут надо было скользить сквозь. Так, ладно. У нас начинается нарезка проигрышей. Потому что я сейчас собираюсь играть это. Короче, настроиться на победу. Все. Играем молча. Наверное. Делов-то. Главное, по центру не держаться, чтобы он не кастовал вот эту самую сложную атаку. Получили реликвию. Неплохой босс. Кстати, его вообще бояться танковать не надо. А в плане того, что... Он вот когда только меч достает, он, в принципе, да, может что дать просраться немножко. А так, в целом, остальные атаки очень быстро отбиваются и предсказуемы. Страх Тоси. Тоши. Фимиам. Неплохо. Но все-таки так и получается, что за одну серию получаем от одного этого. Здрасте. Здравствуйте, мои дорогие. Я всегда вам очень рад. Опачки. Опа, пулечки. Неплохо. Еще одна прокачка. Такого состояния вообще здоровье можно поднять. Неплохо. Здоровье все больше и больше. Но враги все жирнее и жирнее и больше, блядь. Те, кто был просто раньше обычными боссами, стали рядовыми врагами. Излагай, мы Я знал Тоши, еще когда он был мальчуганом. Я наблюдал, как он дорос до вождя. Он глубоко заботился о нашем народе, но мы потеряли столько людей, что это что это подвигло его на ужасные деяния. Все? Так, э, ну надо заканчивать, как бы. Нормально. В принципе, один босс силен, неплохо. Одну это взяли. Ну, в целом получается где-то еще три серии. Я думал выйдет серии на 15, но наверное чуть поменьше. Есть день? у нас. У нас рядом огонек. А, так мы уже рядом с храмом. А, так, спуститься отсюда мы не можем же. Или можем? Можем? Не, ну если чисто теоретически можем. Чисто практически не знаю. Давай попробуем. Что нам это стоит? Да хоп. А двойной прыжок. Не канает? Ну ладно, давай сходим обратно. Хочу вернуться в деревню и на этом закончить. Ну, Почему-то э, не дают, прикинь. Не хотят. А, так тут вот рядом огонь. Тропа мастера масок. Рядом где-то этот есть. А, так вот же, господи. Что если мозги-то компассируют тогда? Давай так и сделаем. А, предлагаю, знаешь, не заканчивать так просто, вот так наивно. Пойдем сходим в тележки а, в это место. Да. А, не наивно вот это какого а вот пойдем к тележке купим масок короче и на этом закончим нормальное окончание серии я считаю да это ж не глупо это нормально я тебе говорю нормально не ссы, все нормально это вполне себе нормально по пацанцы покупать масочки что в этом такого так а что у нас новенького да посмотрим у нас есть э, маска Хана, это раз У нас есть просто маска, это два У нас есть маска Дира, это три У нас есть мастер масок, это четыре Неплохо, неплохо, только осталась еще целая куча голых ребят Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Девять а эти все распроданы, да, не по одному они по одному. Так, услышно. А вот эти можно. Тогда давай вот этих еще раз, два, три, пять до пяти сделано. А раз продано. Отлично. Солнце. Чего? Так давай еще одну кабойскую шляпу. Почему нет? Сколько осталось? Четыре осталось. Ну четыре это, блин, как бы бейсболка. Да, нафиг она нужна. А, в принципе вот эта шапка тоже модная. Жуки но жуки, как-то я их, знаешь, просто так взял по это. А он, кстати, ой, им управляю, смотри. Он такой. Так, почему так шишек много можно купить? Предлаг... Лисы тоже распроданы. Ладно. Тогда предлагаю, давай еще возьмем шишки. Шишками всегда веселее. Один гриб с шишками и грибами это вообще убойная смесь. Так, и. и, и, и, и... Ну ладно, давай, ты уговорил. как бы я шо. И все, все одеты, все красавчики, все молодцы. Неплохо. Один такой с горшком на голове. Одинешенький, знаешь. Даже у жука теперь появилась пара, он все один. Ладно, как только появится тленыш, я обещаю, я найду ему это горшковую пару. Как бы что на это Опачки, привет. А ты что здесь сидишь? Ты думал, я тебя не увижу? Блин, возле фонаря, возле фонаря, в фонаре там сидит тленыш. Ну, блин, ладно, ладно. Сколько еще тленыша, получается, надо найти? Ничего по улучшениям. Блин, 10 не хватает до улучшения бомбы. Да ты хорош. Может, кстати, мы успеем все способности прокачать до того, как пойдем с Тоши бомахаться. Почему нет? Ну, мастер масок, по крайней мере, был неплохой достаточно, интересный босс, как мне показалось. Давай вот э, здесь закончу. Вот. Э -э, Кена, как бы, все, лишилась работы, Теперь она торгашка, торгует масками для тленышей. Почему нет? Как бы, на жизнь надо чем-то зарабатывать. Я не думаю, что э -э, этим, какого, сопро сопроводителям духов много платят. <сх> -х -х -х -х -х -х. Это скорее хобби, нежели работа, которая приносит тебе деньги, доход и славу. Давай на этом закончим. Подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай оставлять свой горячий комментарий, подписывайся на социальные сети, все ссылочки в описании, и мы с тобой увидимся в следующих видео.